Я хочу спеть песню и зачитаю пару стихов. Псалом 91. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». И притча 3, 3 и 4. «Милость и истина да не оставляет Тебя». Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалах сердца твоего, и обретешь милость и благогов... благоволение в очах Бога и людей. Мое желание просто прославить Бога. Мы прочитали «Благо есть славить Бога». Иисус, о тебе я пою, светом ты оразил мою душу, я за все благодарен тебе. И во всем вижу я твою руку знаю я ты всегда со мной в обещание своем ты верен кровь твоя за меня лилась чтобы в небо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 Сколько раз ты меня хранил На крутых поворотах жизни, ты избрал меня, и искупил, И наполнил собой мое сердце. Знаю я, ты всегда со мной, В обещании своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, Чтобы в небо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 я живу и покоюсь в Тебе, Ты – надежда моя и радость. Иисус – счастье только в Тебе, В Тебе – жизнь моя и отрада. Знаю я, Ты всегда со мной –